В общем, подъехали мы с вороном кустиком. Тут вот все в следах. Зайчих. Оп, оп, оп. Оп, оп. И лиси есть следы. Сейчас зверь -то побежит. Мы тут каких-то а -а -а -а. лис. Лис гоняем зайцами. А, Охотники-то хорошо сезон закрыли. Козлики. Он нога. Видимо, перебита была кость, обрезана задняя вроде как. Значит, что? Значит, лисы тут полно. Вот они все следы лиси. Значит, лиса здесь прикормленная. Оп! Да, ворон, ты как думаешь? Выгоним мы ее. Конечно, не выгоним с прикормленного места. Тут широко, не везде мне проехать. Кусты, камыши, там дальше сосенки на тот угол будут, где я был. Оп, оп, оп. Эй, оп. Вот такой процесс охоты у нас идет. Эй, оп. Эй, оп. Ладно, едем, едем дальше, не буду вам по духу кричать. Что еще интересное увижу. Еще включусь. Что тут зайчик-то, короче, следов много. лиси есть тоже в этой части. Это уже середина леса. Но пока выстрелов я не слышал. Кто думает, что конь это вездеход, в общем. Так-то это вездеход, но... В общем, вот в такое место сложно лезти. и... Конь то пройдет а вы там можете остаться сзади так что не везде на нем проедешь hey, вот по такому еще можно залезть и желательно только чтобы он именно пролез и не смог там ноги ободрать не обчу он тут зайцем все где-то тут заяц hey, up! Hey, up! Оп, оп. Ладно, рулить одной рукой неудобно, повод у меня длинный. Будем карабкаться дальше, мы вот так вот, вот лезем, лезем. Хэй, оп. Оп, оп. Весь дверь в кустах. В общем, надо пробовать как-то лезть кустами. Не знаю... Какая. Вот вся эта передача какая, а вот за тут вообще все набегано. Он где-то здесь. Где-то здесь и живет. Чуть не упали. Эй, оп! Эх, ворон, тррррррrel. стой! <Planet> так, ладно, идем дальше. Нет, еще его надо. Ага, вот так. Это был заяц. Я читал про них, ага, что он это на лесу может побежать. Ты его только за уши не держи, их нежелательно не за уши, это говорят, то же самое, это говорят то же самое, что тебя за уши взять. Сейчас он застрянет в развилке и все. Ваня, как его вкусно поймать? Сейчас я упаду на него сверху. Все, он занарился. он кусить может.